меня зовут Максим Ильичко я являюсь дипломированным специалистом в области психического здоровья. Я профессиональный гипнотерапевт и уже много лет практикую внушения и гипноз. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, найдите комфортное место, где вы бы могли полностью расслабиться. Для этого подойдет удобное кресло, диван или кровать. Выберите такое место, где вы бы действительно ощутили полное расслабление. Обратите внимание на то, как вы чувствуете ваши руки, ноги, как себя чувствует ваша голова. И затем сделайте все, что вы должны сделать, чтобы вашему телу было максимально удобно. сделайте хороший глубокий вдох и выдыхая освободитесь от части стресса который был у вас вдохните еще раз и выдыхая Освободитесь от напряжения, скованности и проблем, которые вы, возможно, имели. Дайте себе разрешение расслабиться так сильно, как вам нравится теперь позвольте вашим глазам найти и сфокусироваться на какой-либо точке возможно это будет пятно на стене или на потолке и просто сфокусируйтесь на этой точке время, как вы слушаете мой голос и позволяете вашему телу и сознанию следовать за моими словами, с каждым вдохом вы позволяете вашему телу расслабиться, Все сильнее. С каждым выдохом вы начинаете чувствовать, что ваши руки становятся немного тяжелее. Ваша спина погружается глубже в кресло или кровать и оставшаяся напряженность просто уплывает от вас так же легко, как выдохи исходят из вашего тела. Ваши заботы и проблемы легко летучиваются. В то время как вы сосредотачиваетесь сильнее на этой точке вы возможно уже заметили ваши веки становятся тяжелыми Закрываются. Сосредотачиваясь сильнее, вы замечаете, Что вы сосредотачиваетесь на месте почти по ту сторону этой точки как если бы вы могли видеть сквозь нее и по мере того как вы делаете это Ваши глаза становятся более тяжелыми, слишком тяжелыми, чтобы держать их открытыми. обратите внимание возможно вы уже это и заметили ваши глаза тяжелеют каждый раз когда вы моргаете вы чувствуете что вы не можете открыть наслаждаясь этим чувством тяжелее каждый раз каждый вдох и выдох усиливают эту тяжесть Это чувство тяжести ваших век создает интересный эффект во всем теле. Вы будете чувствовать тяжесть почти как волну. глубокого расслабления протекающего по всему вашему телу теплая успокаивающая волна комфорта мягко и нежно растекается по всему вашему телу прямо вниз до кончиков пальцев ног Теперь вы наслаждаетесь этим чувством. Глаза закрыты, тело расслаблено.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 проблемам которые вы имели дайте себе разрешение расслабиться так сильно как вам нравится Теперь ваше тело расслаблено, оно мягкое, легко тонет в прекрасном состоянии этого расслабления и вы позволяете вашему сознанию теперь расслабиться еще глубже. Провалиться в глубину. Ваше подсознание продолжает слышать мой голос. Поскольку каждый звук расслабляет вас сильнее. Звуки музыки расслабляют вас все сильнее. Каждая нота находит свое место в вашем сознании и теле. Каждое слово, которое я произношу, создает внутренний комфорт, в то время как мои слова находят свое место В вашем сознании, в теле и Духе. Любые внешние звуки, которые вы слышите, расслабляют вас сильнее еще больше любые звуки расслабляют вас глубже уплывая за пределы вашего понимания Ваше сознание возвращается к моему голосу, сосредотачиваясь на каждом слове. Через мгновение я начну считать от десяти до одного, пока я делаю это расслабленность в вашем теле и сознании. будет удваиваться с каждой цифрой. Вы будете чувствовать, что погружаетесь глубже с каждой цифрой, отключаясь и наслаждаясь тяжестью и полным комфортом вашего сознания 10. Расслабление в вашем теле усиливается. 9. Полностью расслабьтесь. Позвольте звуку моего голоса расслабить вас еще глубже. 8. Ваше тело действительно глубоко расслабляется это чувство удваивается снова семь. Каждая часть вашего тела становится тяжелой, свободной и мягкой шесть ваши руки становится тяжелое, расслабленное, слишком тяжелое, чтобы поднять, пять, вы плывете, Это так приятно отключиться и расслабиться еще сильнее. Четыре. Ваши ноги становится тяжелее, расслабленнее, избавляются от всего напряжения, действительно расслабляются, избавляйтесь от всего напряжения, оставшегося в ваших ногах. Ваше сознание медленно плывет к тому месту, где вы можете создать все, что захотите. Это место помещается глубоко в пределах вашего сознания которая может создавать изменения. Два, вы уже почти там, глубоко в вашем внутреннем сознании. можете испытать чувство огромного удовольствия. Один. Здесь вы можете найти свой источник, ваш источник желаний и удовольствием. Здесь вы можете путешествовать и исследовать потенциал своего тела и возможность своего подсознания. Теперь просто позвольте вашему подсознанию, следовать за моим голосом, мои слова будут обращены к вашему телу, сознанию и подсознанию. На протяжении долгого времени вы были довольны собой, и поэтому сейчас вы решили что-то изменить. Сегодня и здесь вы сделали первый шаг на пути к созданию благоприятного образа самого себя и в этом чудесном умиротворяющем гипнотическом состоянии ваш разум готов что-то изменить чтобы вы достигли желаемого Вы собираетесь измениться, и перемены будут не незаметными, а значительными и захватывающими, потому что вы начинаете осознавать, что вам дальше дали шанс исполнить все свои мечты, которые вы даже не пытались осуществить по-настоящему до настоящего момента. Люди говорят, что наша жизнь уже предначертана, и наш путь известен еще до нашего рождения. Другие считают, что мы сами творцы своей жизни. Но истина заключается в том, что ген и влияние окружающего мира накладывают большой отпечаток на наш характер в то время как гены являются врожденными. Влияние окружающего мира во многом определяет то, что мы думаем и делаем. И мы как в зеркалах отражаемся в своих чувствах, которые, в свою очередь, сказываются на других людях, Итак, сейчас вы можете увидеть тот круговорот, который у большинства из нас остается незамеченным. Вы можете видеть, что изменяя свою реакцию на происходящее, вы освободитесь и сможете моделировать свою жизнь, как сами того захотите. Если вы захотите свое будущее сами, это ваше право. Вы можете быть успешным, вы также можете быть довольным и счастливым. Разве вы не можете стать настолько любимым, насколько вы хотите? Конечно, можете. Нет никакой причины, чтобы этого не состоялось. Потому что вы можете все, что вы желаете. Поэтому решайте прямо здесь и сейчас. Находясь в состоянии гипноза, сделать первые шаги по направлению к новому себе. Чтобы открыть себя заново, обратитесь к своему творческому началу. чтобы создать образ человека, которым вы хотите стать. Этот новый, восхитительный человек проявит себя на подсознательном уровне, каким вы его видите, изменился ли ваш образ? работа или особенности характера, или что-то изменилось внутри вас. Если вы мысленно вообразите себя, это уже первый шаг, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. И если вы что-то задумали,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 если вы что-то задумали и верите в это, вы сможете этого достичь. И если вы что-то задумали и верите в это, вы сможете этого достичь. Ваше подсознание беспрекословно Принимая ваши новые убеждения, вы меняетесь, развиваетесь, совершенствуетесь и прогрессируете интенсивным образом. Вы сделали первые важные шаги по направлению к своей цели. И скоро, совсем скоро, они станут широким. По мере того, как вы начинаете реализовывать свои мечты, вы больше не станете сидеть и ждать, когда в вашей жизни случится что-то хорошее, вы больше не позволите жизни проходить мимо. Ваше подсознание точно знает, чего вы хотите и как вы хотите, чтобы это было. С этого момента вы сделаете все, чтобы это осуществилось вы будете жить той жизнью, которую хотите сами, для себя. Вы знаете, что можете добиться успеха. Вы можете быть любимым, желанным, талантливым, богатым. Можете заполучить любую вещь и сделать все, что захотите. Вы сделаете все, чтобы осуществить свою мечту. Шаг за шагом вы развиваетесь и совершенствуетесь. И это происходит не потому, что я так сказал, а потому что вы и только вы решили это сделать прямо здесь. Прямо сейчас, в состоянии гипноза. Некоторые люди смотрят на других с завистью и мечтают стать такими, как они. Но это не про вас. Потому что вы принимаете в себе то, что не можете изменить, если это ваш образ, вы меняете его, вы предпринимаете шаги, чтобы изменить стиль и внешность, вы прекрасно знаете, что вы особенный человек, вы цените свои уникальные качества способностей и развиваете новое, спящее внутри вас. И если это здоровье или карьера, то вы понимаете, что никто кроме вас не сможет их изменить. Вы не марионетка которая ждет пока нитир ослабнут вы режиссер своей жизни и вы ведущий актер в своем спектакле если вы хотите развить свои таланты вы понимаете что большинство успешных людей Усердно трудились и потратили немало времени, чтобы развить свои способности. Но это было несложно, потому что они занимались любимым делом, и им действительно нравилось этим заниматься. Вы тоже этого хотите без каких-либо усилий, если вы хотите быть любимым, вы знаете правила игры, вы знаете кто победитель, а кто проигравший, вы знаете как относиться к людям, которые дороги к вам. У вас есть шарм и харизма и вы искренне любите других людей, полюбите себя. Другим людям нравится быть в вашем обществе и поэтому они выбирают вас. Вы всегда ищете компромисс, потому что вы можете всегда поставить себя на место другого человека. Вы выставляете себя в выгодном свете. Вы непринужденно общаетесь, потому что вам нравится находиться в компании умных людей, узнавать их лучше и рассказывать о себе. Вы сделали осознанное решение создать свое будущее, и вы вправе это делать. Вы же можете быть успешным, вы же можете быть довольным и счастливым. Разве вы не можете стать настолько любимым, желанным, талантливым или богатым? насколько вы хотите. Вы четко видите свои цели. Вы больше не будете держаться в стороне и позволять себе проходить мимо своей жизни. Больше не будет чувства безнадежности, или других угнетающих ощущений. Вы можете изучить все негативные эмоции одну за одной, прямо сейчас, находясь в этом гипнотическом состоянии. И вы можете избавиться от тех, которые вам больше не нужны, не подходят. Вам не нужны отрицательные эмоции, которые сдерживают вас. Это не для вас. С этого момента в вашей голове будут только хорошие мысли. Вы скажете себе, что сможете сделать все, чего захочет ваш разум если вы что-то задумали и верите в это вы сможете этого достичь и вы верите что эти перемены произойдут и ваше подсознание беспрекосновно принимает ваши новые убеждения вы меняете все, развиваетесь, совершенствуетесь, прогрессируете чудесным образом. Вы сделали первые важные шаги по отношению к своей цели и скоро, совсем скоро. Они станут широкими, мощными шагами. По мере того, как вы начнете реализовывать свои мечты, вы поймете. Вам не обязательно делать то, что вы делали раньше. Вы можете не быть тем, кем вы были. Вы живой человек. И до тех пор, пока вы живы, вы обретаете новые манеры, новые таланты, новый образ мыслей, чувств и дел. Вы можете делать все, что захотите, пока это не вредит окружающему. Вы можете хотеть обладать качествами одного или нескольких людей. Погрузитесь глубже в свое подсознание. И позвольте тем, кто вдохновил вас, чьи качества вы хотите принять, выйти вперед. Посмотрите, как этот человек делает что-то, говорит или чувствует. Вы хотите быть похожим на него. Пусть на экране вашего подсознания начнется фильм. покажет вам все нюансы того, что вас так привлекает. Сделайте это, пока я немножко помолчу. Теперь представьте, что вы вселяетесь в этого человека. И делаете то же, что и он. И пока вы это делаете, ваш внутренний разум выбирает те качества, которые вы хотите иметь и отвергать то, что вам не нужно. Теперь представьте, что это вы, вы делаете все так, как хотели бы, вы абсолютно вжились в новую роль и вам от этого очень хорошо. У вас все будет хорошо у вас все получится вы обнаружите что с каждым днем все больше и больше походите на человека кем хотите стать ваш разум не имеет ограничений вы можете делать все что планирует ваше сознание у вас огромный запас уверенности в себе и в своих сил вы превосходно себя чувствуете Эти внушения глубоко проникают в ваше подсознание и будут сильнее день ото дня сильнее с каждым днем с каждым часом сильнее с каждой минутой Я сосчитаю от 1 до 5, и вы проснетесь и вернетесь в привычное состояние. 1, 2, 3. Веки начинают двигаться, глаза приоткрываются. 4, 5. Вы полностью выходите из этого состояния. Хорошее, легкое самочувствие. Чувствуете себя уверенно и спокойно. С вами был врач-гипнотерапевт Величко Максим. Всего хорошего. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. У нас будут еще хорошие гипносессии.